Здравствуйте, с вами Надежда Соколова. Начинаем утреннюю зарядку, растяжка для спины и, конечно же, суставов, которая поможет нам проснуться и подготовить наш организм к плодотворному дню. Садимся ягодицами на пятки, через стороны тянемся вверх вдох, вниз выдох, разводим руки в стороны переводим их вперед собираем замком тянемся руками вперед и стараемся затылком как будто упираемся в стену теперь переходим в колено- кистевой упор кисти под плечи колени под ягодицы и начинаем округлять спину круглая спина прямая спина постепенно увеличивая амплитуду выдох округлили спину вдох выпрямились. Еще раз также. Выдох, округлили спину. Вдох, выпрямились. Еще раз также. Круглая спина. Прямая спина. И направляем взгляд вперед. Поднимаем слегка голову. Еще раз также. Круглая спина. Прямая спина. Выполняем всего четыре раза. Выполним еще один раз. Прямая спина. Теперь сгибаем правую руку в локте и раскрываем плечевой пояс. Опускаем локоть в пол и снова раскрываем на выдохе. Закрываемся на вдохе. Выдох. Вдох. Чувствуйте, как у вас раскрывается грудная клетка. Таз стабильный, опорная рука и плечо стабильный. Выполним всего восемь раз. последний раз также и поменяем другая рука, Вводим ладонь к уху, раскрываем грудную клетку, выдох вверх, вниз вдох, проверяем стабильный таз, стабильная поясница, разворот идет в грудном отделе, выполним всего 8 раз, никуда не торопимся можно выполнять в своем удобном для вас темпе и еще раз также опускаем руку вниз подкручиваем пальцы ног выталкиваем таз вверх и собака головой вниз но вот будьте внимательны колени присогнуты и пятки высоко теперь опускаем таз вниз Тазом тянемся вниз, плечи отводим от ушей, снова поднимаем таз вверх и переходим вперед, колени в пол, таз в пол, лопатки сводим, плечи не поднимаем. И еще разочек также через копчик тянемся вверх, грудная клетка тянется к коленям и опускаемся вниз. И еще раз также вверх. Работайте в удобном для себя темпе. Не переносите вес на руки. Выдыхаем себе в живот. Опустили таз. Удержали положение. Опустились вниз на предплечье. Выпрямили обе стопы. И теперь потянулись вперед. Поднимаемся вверх. Опускаем грудную клетку вперед, вперед, вперед. Макушкой тянемся вперед. И еще раз вверх. Как будто выныриваем вверх. Ну Еще разочек. Не ускоряйтесь. Поднимайтесь вверх настолько, насколько получается. Опускайтесь вниз настолько, насколько позволяют ваши плечевые, локтевые суставы. последний раз также и теперь мы поднимаемся вверх садимся ягодицами на пятки руки тянутся вперед разворачиваем кисти к плечам и кладем кисти на плечи слегка надавливая ладонями на плечи опускаем руки в пол и смещаем грудную клетку и руки в одну сторону вправо например Удерживаем положение и влево точно так же. Потянулись, потянулись, таз стабильный, таз не двигается, колени не двигаются. Возвращаемся в центр, кладем ладони на плечи, опускаем руки вниз и снова переходим вправо. Удлиняя себя за руками, разворачиваем грудную клетку к колену и влево удерживаем это положение. Возвращаемся в центр, круглой спиной поднимаемся вверх. Соединяем ладони, тянемся руками вперед, спиной назад затыком, как будто толкаем стену. Раскрываем грудную клетку, вводим руки назад, еще больше отводим плечи назад, раскрываем грудную клетку. Делаем вдох, тянемся вверх. И на сегодня это все. Я надеюсь, вы потянулись, размялись. И желаю всем хорошего дня. Если видео было вам полезно, поделитесь им, пожалуйста, с вашими друзьями.